о привет я мешков постучался в дверь второй урок поэтому вы это спасибо что смотрите поддерживайте меня пожалуйста будьте рядышком блин это блин но ну, очень важно как знаете многие блогеры э, подчеркивают э, своими эмоциями там улучшают как-то качество своих роликов с помощью своей мимики я тоже буду стараться вот так общаться типа дорогие друзья здравствуйте Сегодня мы на канале Мешков. Сегодня мы затронем переходы, текст, шейпы, то есть фигуры. И в первом видосе мы очень важную тему не тронули. Это рендер, это сохранение конечного результата. В прошлом первом ролике мы сделали простую склейку. Сейчас я покажу вам, что получилось. Вот мы в программе. Сделать то же самое если вы посмотрите первый видос но переходы я уже добавил от себя если вы хотите подобные переходы использовать переходите э, вот по аннотации будут здесь подсказочки у меня где-то три видоса посвященные переходам я просто делюсь э, ссылками вам не нужно что-то где-то регистрироваться Ну вы должны быть зарегистрированы на google аккаунте само собой вы уже там зареганы. Вы просто переходите по ссылке. Я делюсь с вами тем, что я искал блин, на протяжении двух лет. Вы в два клика можете, найти, ну, можете это скачать. Вот такие подобные переходы. Здесь я их использовал для украшения. Это, конечно, хорошо. Но давайте поговорим о переходах. Я сейчас расскажу вам как пользоваться переходами я просто набрасываю два шота удаляю ненужное так что это за кадры хорошо Переход находится во вкладке эффекты effects видео transition вот эти папки у вас появятся, если вы посмотрите мои прошлые ролики. Начнем с первой папки. Куб спин. Так. Видите значок? Уголок такой белый. Это значит, то, что мы не можем применить тут переход, так как это начало ролика. Если же мы обрежем его, например, вот так, тогда склейка работает на два шота и так что у нас получилось но ну, это аля 3000 лет до нашей эры это то же самое это э, родные переходы нашей любимой программы пример про». вот это классный а дизов, да? Аддитив дизов, кросс дизов. Он у меня стоит на э, дефолтном. Видите, выделено синим. Это значит, он стоит по дефолту. Я могу выделить склейку, нажать Shift D, и тогда применится склейка. В настройках, пока вам рано это знать, можно э, дефолтную дефолтный размер перехода ставить вот сейчас у меня стоял как узнать 2 12 2 секунды 12 миллисекунд 12 кадров классный переход через черное такой же переход мы можем повторить если мы раскроем помните я вам говорил что можно раскрыть дорожку два раза щелкаем появляются вот такие полоски это opacity то есть яркость то есть его видимость если мы с control нажмем control видите появляется плюс поставим две точки здесь и здесь и потянем вот эту вот вниз получится затемнение со 100 мы перешли в ноль то же самое применяем здесь мы можем менять плавность их правой кнопкой по keyframe по этому кружочку easy in смотрите тильда как вы помните, увеличить дорожку появляется вот такая штука синяя мы можем регулировать э, график если я сделаю вот так смотрите как получится. Оп отрачено Хоп. Ну так никто не делает это просто отстой если мы их поставили ctrl z от меня в эффект control вы видите что появились вот эти кривки фреймы easy in easy out посмотрим что будет если мы Сделаем, как в прошлом видосе, плавное. Ну, по opacity это не очень заметно. По анимациям движения, типа scale, position, это лучше заметно. С переходами разобрались. Теперь перейдем к тексту. Текст создается или здесь, вы выбираете в панели инструментов Type Tool. Или нажимаете «Т», вон скобочка горячая клавиша, вам уже обозначено. Нажимаете «Т», нажимаете на экран, здесь появляется красный квадратик. Пишем э, «Клапы». В нашем случае, видите, клап белый. Я хочу, чтобы текст был белый. на фон у нас... И, и хочу, чтобы текст был по центру. Но у нас фон такой, с белой светящейся кружочкой. Я хочу... Затемнить наш фон. Чтобы клап был белым. И его лучше было видно. Для этого... Вот этот э, уберу тифрейм э, просто выделяем его и нажимаем Delete. И тянем вот эту полоску вниз. Вниз вверх вы видите, пишется в процентном соотношении, что мы сделали. Opacity 53, opacity 20. Я хочу на 20 оставить. Клап. Удлиним, чтобы было текст дольше видно. Так, я хочу поменять э, шрифт и вообще разобраться с текстом. Выделяем текст на дорожке, переходим в эффект Control. И видите кучу разных настроек. Если у вас есть опыт в работе с Word, вы можете центровать, по бокам его ставить. Размер здесь увеличивать, уменьшать. Менять шрифт. Мне нравится Гоша Sans. Он такой. Наш шрифт, так сказать. Я хочу сделать большие буквы. кайф. Мы можем. Вот эти ползунки вы покрутите, вы поймете, что значит они. Я хочу поменять цвет. Теперь я захотел. Я могу сделать обводку, увеличить ее толщину. Background это плашка. shadows тень. Тоже покрутите, все просто. Смотрите, Гучи стиль. Можно создавать фигуры. Бэкграунд тут плохо работает. Мне не нравится, как он работает. Скроем текст глазиком, создадим фигуру. С помощью можно пера создавать соединим также меняем туда-сюда мы можем вот вам фишечка о ней мало кто говорит там где менять цвет мы можем в этом меню поставить градиент Полезная очень вещь кредиенты это new level Итак, ух ты смотрите я создал фигуру треугольник а, вау так если мы нажмем один раз быстренько мы выберем пенту если мы зажмем левую кнопку мыши, мы откроем подменю и выберем квадратик, например, сделаем квадрат с такими же особенностями, красный цвет, обводка, тень, много применения, не смотрите на то, что я создал квадрат и думаете, что и шо, шо это круто, действительно можно много всего сделать. С шейпов. Шейпы это украшение. Эллипс. Так, давайте подумаем, что красивое можно сделать с помощью этих шейпов. Например, если я выберу квадрат, Можно сделать такую вот фигуру, обводку уберем, сделаем черный, откроем этот слой, эту дорожку и сделаем процентов на 40. Вот, мы сделали затемнение такое, для того, чтобы, например, здесь написать какой-то текст. Но применения действительно много. И э, опыт в создании шейпов поможет вам в дальнейшей работе с иллюстратором, с фотошопом и многим э, другим э. Так, давайте зарендерим вот этот кусочек. Чтобы выделить, я переношу playhead. Это ползунок. На первой части я забыл, как он называется. Это playhead. Переношу в начало, нажимаю и переношу в конец зажатым шифтом, чтобы появились вот эти вот магнитики. Нажимаю О. И потом либо же Ctrl-M или же экспорт медиа. Так, выбираем формат H264. Все знают, что H264 это универсальный, малозанимающий формат. Вон 26 мегабайт написано. Здесь вы можете убрав галочку поставить меньшее разрешение если вы хотите например отправить заказчику чтобы он оценил чтобы экономить свое время сделать меньшее качество я же поставлю 1920 на 1080 Full HD. если вы игрались со скейлом то есть изображение э, вперед-назад ставим галочку use maximum render quality тогда он будет учитывать наше редактирование и будет благосклонен так сказать к нашим шедевром RAM, и э, нажимаем на этот синий текст выбираем место, куда мы будем редактировать, куда мы будем выводить. Подписываем э -э, Навальный Свободу. Э -э, нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ и ⁇ Экспорт ⁇ Вот пойдет такая движуха. Вау. Туда-сюда. Закончили. И с рендером. И закончим со второй частью обучающих э, чего-го-го ролика. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. Я вас очень уважаю. Каждое ваше сообщение, блин, читаю и сердечко, блин, кайфует. Пока build